а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость. И подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала. Прижал я хлеб к себе изо всей силы сала в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал. Сделал налево и кругом иду к выходу, а сам думаю засветит он мне сейчас промеж лопаток. И не донесу я ребятам этих харчей. Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла. Только холодком от нее потянула.